Молодцы, красав, так круто было. Все. Ну такие-то круто. Ребят, сейчас они готовятся в лагере на вечеринку. Сегодня будет очень крутой вечер. А Лера красится. Ну вот ее красит. Делают здесь девочка мейкап. У них будет сегодня школа красоты. Там низ лагеря. В общем, будет Лера вроде бы будет рэп читать. В общем, что-то будет интересно. Пошлите, в общем, обязательно нужно посмотреть это. Окей? Привет. Вот делают макияж. Давайте дальше пойдем посмотрим. Вау, как девчонки трудятся, круто! Че я не девочка? Был бы я девочка, я бы тоже бы сидел здесь. А во сколько вы выступаете? Сколько? 7. В 7. часов начало? А ты будешь считать ревни? Да? Здесь так красиво, перестаю дышать Смотрите, как здесь вот круто Пока, в общем, Леру красят, делают мейкап Я вам буду показывать, что здесь происходит за кадром Именно, перед их конкурсом Прилаживаются Трудится, а? Как круто Круто, это так, блин, приятно наблюдать за этим Вообще не спала? Я только в 6 часов на 20 минут легла, угу. и потом проснулась от того, что меня У расслабили. Ничего Я себе. Тоже, тоже Я бы, бы уже свалился, реально. Сегодня тоже спать нельзя. Как это сегодня? Меня разрисуют. Ну и что? У меня поллагеря хотят разрисовать. Ну таких это круто. Так перманентный маркер. Ну и мне это Ну Опа, ты что, прикалываешься? Вы слышали, ребята, как она разговаривает? Ты что, прикалываешься? Типа крутая, короче. Ты что, прикалываешься? Ребят, смотрите, как они рубятся здесь в PlayStation. Да. На берегу, на берегу, большой реки. Тут уже реки. Пчела ужалила, ведмедя прямо в нос. Прямо в нос. Будьте с нами чикабу. Будьте с нами Чикабум. Будьте с нами Чикабум. Визитные карточки наших отрядов. Сейчас поверну камеру и вы увидите, сколько людей. Это все полностью забито. Здесь вокруг, в общем, здесь полностью праздник. Здесь аппаратура стоит. А? Я да? Ну ты крут! Сейчас будешь танцевать? Я еле понял Да, ты же одела платье. А что это? Это секрет. Ага. Ого, ну, ребята, вы видели? вы видели да, у нее, на короче? На она чисто... <свист> а что это такое? Это типа, как танцевальный. Посмотрите, сколько движений. Это сколько людей. У меня несколько номеров, и поэтому сейчас... Yeah. <laughs> Да! Очень! Да. Девочки, еще раз объясняю! Все на ту сторону здесь выходят только участники. Миссис, миссис. Начинаем конкурс. Судьи у нас на местах. Первый конкурс. Выход и визитка участниц. I <воспорядок> я улюбленна, правая, куда занимаюсь. Я даже люблю снимать видео на, видео на свой канал, потому что я полю. Я отримую видео задоволення и мне очень подобається цим займатися. Якщо тебе порівняти із тваринкою, то ким ти себе уявляєш? Это напевно будет сейчас смешно, но я себя напевно поровняю с мопочкой, потому что я родилась в этот год и я занимаюсь танцами на пилоне. А <гум> угу, точно, что больше на Мавпочку. Молодцы, красава! Так круто было все! Красава! Все, чеки, пеки! 嘟嘟嘟。<音楽> Думай, Лера, думай, как отмазать, так придумай. Думай, Лера, думай, как отмазать, отмазаться, придумай. Сегодня в школе, как мы зло получила, да. По физике теперь типа, прощай, все праздники. Ты почему сидишь? Не говори, что получила творы. Дворку, папа. Хватит ей дурочку, безстышая. Лера, все, вижу я. Лишь бы погулять на уроки от поста. Нет, это не я. Ах, это не ты. Нет, это не я. Ну да, это не ты. Да всех объяснений, только не качай, не лечи. Школ вовремя. Лера, помолчи, сколько тебе лет? Скажи. Да мне 13. Первый звонок. А сколько? 8-15. Да уж. Так что? А почему? Ну а что? Гудельник заведён на 9-20. Оу, oh, опять началось. Оу, oh, опять понеслось. Во-первых, всего ты взял? Что это двойка? Давай ты меня немного. Похоже и на тройку. Что? Синя тут не лакарство. Решила сделать наверняка. Сейчас скажешь, что тут пятерка. Пятерка. Ты знаешь, что Палов крутая крутая так дороги, значит, теперь со школы домой, так внимательно послушай, это шанс твой Ношусь вовремя, сидишь ты в айфоне, и никаких подружек, и мысли о салоне Сижу наказанная, и вся в уроках я, то ли не плакать, то ли правда дура я решила папу обмануть, зачем, не получилось, больше не буду так А может это сон, и мне приснилось Сделаю уроки, пойду тебя сама, надеюсь, папа простит меня. Я на часок включаю свой телефон, звонят мои друзья, нет, нет, это не сон. Спасибо большое, очень интересно. Давайте я объявлю победителя, значит, у нас мисс Лагер Шторм Андерраунд Кэмп, это надворная Олеся, дайте шумы ей. Работают блогеры, в которые работают кинорежиссеры. В одной из планов делала девочка вообще. Это в команде тормоза. Я скажу так: вы молодцы, у вас хорошее начало. Было. В команде Шотаке крутое, комедийное начало. В команде Fresh самое крутое в утро. Было. В команде Тиша, это вообще был ролик мне понравился он клиповый нарез но спасибо всем но выиграл клан что такое Прошел в моем лагере. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Продолжайте участвовать в нашем розыгрыше. Ребята, розыгрыш все идет. Конкурс идет. Ваша задача это в нашем инстаграме написать в директ слово baby, и кого Лера выберет, тот и получает приз либо Powerbank беспроводной, либо наушники, беспроводные офигенные наушники. Вы уже... Пауэрбанк прошлом... там, и с проводом, и с проводом можно... Да, можно так и так заряжать, у нас с Лерой такие же самые пауэрбанки. И также, ссылочка в описании под этим видео, и также оставим в комментариях, но только по этой ссылочке вы заходите и регистрируетесь, потому что мы проверяем. Копируйте ID-номер с этого магазина, отсылайте нам, и мы также выбираем. Те, кто когда-то уже был зарегистрирован на этом сайте, все он с нами не, не играет, играет. Это надо нечестно. через нашу ссылку. Только через нашу ссылку, потому что у нас программа, мы проверяем, кто реально играет с нами. вы не заметили никакое изменение на Лере? Ну, пишите в комментариях. Мои волосы сливаются А, зачем? Я хотел, Считай, чтобы в комменты нет. написали. Мои волосы сливаются со шторой. Да. Вот изменения. Сделала маленький намек. Да, ребятки, все-таки видите, Лера покрасилась Цвет Но такой. Но перед днем рождения я хочу покрасить Да, я хочу. Я вообще мне вы... хочется, чтобы да, она я, я, блондинка блондинкой. Я, я буду блондинкой и с черными корнями кто-то звонит но это не ко мне это ко мне ну, сейчас перестану звонить я даже знаю кто звонит угу. ну что до следующего всем видео до следующего рапа. всем пока